Если ты не жаждешь реальности с Богом, значит ты хочешь оставаться мертвым и быть в мертвой и безжизненной религии. В таком состоянии ты не попадешь в Царство Божье, ты должен отрешиться от всего, ты должен оставить все и последовать за Иисусом Христом, а это значит иметь с Ним связь, а это значит идти за Ним слышать Его голос и исполнять Его волю знаешь ли ты Иисуса Христа есть ли у тебя реальность с Ним или ты в мертвой и безжизненной религии ты просто ходишь в свою церковь ты просто следуешь за своим пастором человеком и думаешь что ты уже спасен нет религия не спасает организация и членство в церкви не спасает спасает только Иисус Христос которого ты обязан знать да благословит вас Господь наш Иисус